Первое доказательство. Оно по существу является чисто алгебраическим и по своей идее совсем несложно. Самое главное разумно провести необходимые преобразования. Задачу существенно облегчает то, что нам известен результат. А ведь Герон Александрийский получил его не зная заранее, открыл формулу. Будем исходить из двух известных соотношений. Далее мы должны из второй формулы теоремы косинусов выразить через a, b и c, сначала косинус c, а затем синус c и подставить формулу для площади. Прежде чем перейти к реализации этого плана, заметим, что точно так же имеем... Теперь выразим косинус через a, b и c. Так как любой угол в треугольнике больше 0 градусов и меньше 180 градусов, то синус c больше 0. Значит, Теперь отдельно преобразуем каждый из сомножителей в подкоренном выражении. Имеем. Значит, подставляя это выражение в формулу для площади, получаем.